Совершим технологический прорыв здесь и сейчас, в центре Сибири, в городе Новосибирск. Увидел несколько новинок, связанных прежде всего с IT-технологиями. но Это то, что сегодня наиболее так, динамично развивается. И сегодня предлагают очень интересное решение, прежде всего касающееся транспорта. Много интересных примеров дальше. Есть разработки, которые уже традиционно знаю, скажем, касающиеся создания доступной среды. Я рад еще тому, что присутствуют здесь у нас не только новосибирский производитель, Приехали из разных, наши соседи приехали. В этой конкурентной борьбе мы можем достигнуть хорошего результата. Форум вызывает исключительно положительные Эмоции, Люди, которые сюда попали, это в первую очередь целеустремленные люди, которые добиваются своего. Узнают, что такое на самом деле настоящие новые технологии, виртуальные технологии, новые сенсоры, материалы. И очень это интересно.